Всем привет, дорогие друзья! Возвращаюсь к теме аэродропа, который проходит на бирже Ubit, где мы зарабатываем монету Fast Dollars, выполняя простые задания. Заданий, кстати, становится все меньше. Я занимаюсь без пропуска проверкой пользователей. Перестали попадаться задания в Твиттере, в Тиктоке часто. По ссылке переходит видео нет youtube редко нам попадается на проверку ВК я уже говорил отключен а Facebook не очень много но чаще всего либо пост недоступен для других пользователей или же страница не найдена всего заданий за сегодняшний день 4 вы проверил 3 ночью, 1 вот перед тем как снять видео. Остальные по депозиту трейдов свопу 10 дайсов и как активировать фарминг. Два видео будет в ссылке в описании. Депозит рекомендую делать с минимальной комиссией в монетах Tron, Ripple и Litecoin. Их можно осуществлять с кошелька Payer или биржи Bybit. Тоже ссылки на видео в описании, там же вы найдете и нужные ссылки для перехода в кошелек Payer, биржа Bybit. И ссылка на регистрацию. Для мобильных устройств используйте QR-код, регистрация легкая, займет одну минуту. Подтверждать личность на этой бирже не нужно, все функции уже доступны без верификации аккаунта. То есть заводить криптовалюту Fiat. Вывод криптовалюты фиата. Торговля. Все уже открыто и нет ограничений. Но есть только суточные ограничения на вывод. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Что осталось, выполняйте. Торговля этой монеты будет в июне. Плюс еще откроется фарминг, памп, на котором можно будет зарабатывать и это придаст, скорее всего, ценность монете. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.